Полистирол-бетон на строительном рынке зарекомендовал себя как один из универсальных материалов из класса легких бетонов. Его выпускают в виде стандартных и крупногабаритных блоков, а также готовых стеновых панелей. Помимо этого, зачастую производители предлагают и другие составляющие для дома комплекта: Блоки для внутренних перегородок, перемычки над окнами и дверями, межэтажные перекрытия и раствор для утепления и стяжки пола. Таким образом, из одного материала можно целиком поставить дом. Но насколько это экономически выгодно чтобы в этом разобраться для начала рассмотрим характеристики которыми обладает этот материал Специалисты утверждают, что полистирол-бетон – трещина стойки, и его практически невозможно сломать. Скинув блок с высоты примерно в 3,5 метра, мы в этом убедились – он не раскололся. Ударяем тяжелой кувалдой, материал также остается целым благодаря своей вязкой структуре. И даже 14-тонный КАМАЗ не смог повредить блок. Несмотря на то, что материал легкий, его прочность позволяет выдерживать немалую нагрузку. Это актуально, например, для кухонных гарнитуров или консольных лестниц. Опять же, за счет, своего состава бетон считается негорючим. Каждый шарик внутри окутан бетоном, поэтому при пожаре стены плавятся лишь на несколько сантиметров вглубь. В целом же конструкция остается невредимой. Помимо этого он не впитывает влагу. Вкладки стены впитываемость материала по ГОСТу составляет всего 4%. Это означает, что коробка дома не будет промерзать. Итак, каким образом эти свойства могут повлиять на строительный бюджет? За счет того, что материал легкий, можно сэкономить на доставке целого стенокомплекта. Также, благодаря относительно небольшой массе до 500 кг на кубометр, можно снизить затраты на устройство дорогостоящего фундамента. Так как полистиролбетон обладает высокими теплотехническими показателями, то при толщине стены в 380 мм, по словам специалистов, не понадобится утеплять фасады. А это достаточно значительная сумма в строительной смеси. Также низкая теплопроводность материала при дальнейшей эксплуатации здания позволит минимизировать затраты на отопление и кондиционирование. Ну и последнее, если применять для возведения дома комплекта крупногабаритные блоки или готовые панели, то, как показывает статистика, стены одного этажа дома со средней площадью 10 на 10 можно собрать примерно за один день. Таким образом сократить сроки монтажа, а значит не переплачивать за рабочие смены строителей.